Сказка, что беленький Мишка наш подарил своей маме. Глава вторая. Пришла тут мама и решила подарить пирожок. Вкусный такой. Ведь долго из меда она лепила. Ой, то есть, простите, это ее сын лепил. Ведь он должен лепить пирожки. Вот и лепил он из меда пирожки и сот. И пробует наш любимый беленький Мишка. Бабушка, это не очень вкусно, понимаешь? Ну и со соты не едят. Что? Меня обманули? Вот, блин, мой сынок, он меня обманул. Я-то думала, что соты едят. И тут спрашивает мамы. То есть, у своей... Свекрови говорит, как же так, ты не заботишься о своем ребенке, он тут занят, метлу изготовил, а ты не уследила. Как, это же такая хорошая вещь, я не знаю, твой дом засыпает снегом, ты посмотрите, мой дом ничем не засыпает. Посмотри на мой дом. Он весь в снегу, ты столько облаков мне нагнала, что у меня целый водопад снега. Как же ты будешь с этим расплачиваться, бабушка? Ой, извините, что? Какая тебе бабушка, я тебе. А? Свекровушка. Ну, простите меня. Ладно, пойду посмотрю, что там дом происходит, а то этот мед медленнее изготавливает, когда творачусь. Приходит? А там уже никого нет. Какая-то фигня, мед, и все. А нет, куколка и сот. Вот мой сынок. О, куколка, точнее, скульптура и сот, ну дает. Сбежал и сделал себе скульптуру. А тут смотрит. Я смотрю на него, то есть белый мишка смотрит на него и удивляется. Папочка, откуда же ты такой черный? Я тебе вообще... У меня был папа, но ты черный, ты что, испачкался в грязи. Давайте отмою, ты белым станешь. Ты что? Я при жизни такой. Приходит мама, говорит, ну кто хочет пирожок мой? Какой пирожок? Ты же знаешь, что соты не едят. И приносит скульптуру, и медведь кушает ее. Потому что маму обижать не надо, правда? И тут говорит, свекрой ее. Она говорит, у тебя ковер грязный, зачем же ты пылесосишь метлой ковер свой? Я говорю, что, вы, простите, вы со мной разговариваете? Нет, с твоим ребенком, белым медведем Мамочка, а я тебе еще один сюрприз подарил Что в этот раз? Маленькую, игрушечную, из глины слепленную, очень вкусную Что, из глины может быть вкусненькое? Что-то очень пушистое ну не тени уже копию мамы что ты зачем слепил мою статую такую маленькую молодец какой кого же он такой талантливый вы только что говорили что метлу не надо было мести но метла ты мне водопад сделала в доме а тут такая красота и тут приходит наш любимый черный медведь и он говорит мама можно тебя угостить? Чем? Медом? Ты что? По собственному желанию меда сделал? Конечно, я что родолюбивый? Странно-странно. Почему ты все время с нашей жизни ничего не делал, только мед попивал? Ну, я просто, ну, не, ну как, как бы сказать, так красоваться люблю перед мам Ну, вот так и скажи, Винпендрежник. Вот тебе меда. Ну, спасибо, вкусно. Пошли они вместе. Пойдем, пойдем. Будешь еще мне мед делать. Конец второй головы.